Николай Рубцов, моя гармошка. Буду, видимо, и я когда-то понят, ведь не вечно, чтобы мимо хлеб до да соль. И слова мои в душе иной заронят просветление, а не тяжесть и не боль. Заиграла радостно моя гармошка, развернулись широко ее меха, но девчушка снова. Припослал у кошка с ягодою Для другого жениха, Так корабль с океаном неразлучен, Уходя в простор неведомый во тьму, Пенной солью, обдаваемой колючей, Так меня схоронят прежде, чем поймут.